хочу сказать о Путине. Это он же живой человек. Вы увидели хоть у него, когда-нибудь из себя вышел, какие вопросы ему задают. Это признаки культурного человека, и еще целеустремленного. Он прекрасно понимает, сколько лет, что он может уйти. Он из кожи лезет оставить Россию. Вы посмотрите, сколько молодежи втягивается, каких, а, а, какую форму изобрел. Вот этот городок Сочи, сейчас их в России шесть. В Свердловской области огромные. Вот. И сейчас ну, в Подмосковье, и везде строятся. Вот. Шойгу. Какой надежный. У них вот группа, это надежный друг, товарищи. слово. А слово товарищ было, ты никогда не подведешь.